Слушайте радио Болткома. Утро на Болткове. И мы продолжаем «Утро на Болткоме». Мы, это Олег Пек Александр Шунин. Вчера состоялось одно, наверное, ну, такое, одно из самых главных событий этого летнего культурного сезона. Открылся фестиваль Summer Time. и приглашает Энесса Галанта, И, естественно, мы все в нетерпении в новых гостей, новых концертов, новых впечатлений, по которым жутко все соскучились. И вчера был замечательный, прекрасный концерт Гуддесмана Джу. И, конечно, ну, жаль, если вдруг вас там не было, но есть еще возможность присоединиться сегодня и завтра, и после, Завтра в нашей студии э, Во-первых, ну директор фестиваля э, Диана Галланд Здравствуйте Доброе, Диана, утро. Добро, Доброе добро. утро И звезда сегодняшнего дня Человек, которого знают во всем uh -huh. мире Любит, который заводит все залы Который э, умеет Раскачать Даша нашу Можно сказать, такую сдержанную uh -huh. публику Назовем его так вот зажигалка, вот да, Зажигалка Диско-партизан Шантел, здравствуйте, Штефан Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И вот, что описано, то есть, действительно, с твоих качеств, и это просто приветствует тебя. Может быть, начнем вот, действительно с того, что, может быть, вы расскажете, как uh, нас Ним, вот, вам удается так заводить залы вот, именно этой музыкой как вот музыка находит такой ключ к сердцам людей, что она заставляет их чувствовать себя веселыми, танцевать и раскованными? Как это способен? Как магия, или чтобы эмоции, или Und der Osten war für mich immer eine sehr wichtige, äh, inspirierende Quelle, mhm. weil es immer ein Kulturmix war. Mhm. Und diese Emotion in Musik zu transportieren, auch in Popmusik, mhm. also wo es um Tanzen geht, mhm. um Feiern, um Hedonismus, äh, das ist für mich die große Herausforderung. Also es hat was mit Gefühl und auch mit äh, Dynamik zu tun. Эм, да, я понимаю. Ну, я так понимаю, что главное слово... Э, Динамика, э, динами динами да. да, да, да. Микс и гедонизм. Да, на самом деле, я думаю, что вот этот мультикультуральный какой-то... Потому что все... Мы живем в таком мире, в котором слияние культур, на самом деле, невероятно важно. И он именно оттуда берет свою энергию, и он миксует, он на эмоциональном уровне зажигает людей, да, то есть это не, не происходит эм, как-то на, на техническом уровне, а это, эм, он очень, очень глубокий человек, вот мы сейчас разговаривали, по, э, я хотела сказать по телефону, мы сейчас разговаривали в машине, когда к вам ехали, и его основа это эм, европейская, восточная, э, Музыкальный бэкграунд. И когда получается этот симбиоз, который мы увидим сегодня на концерте, то именно он является вот этой вот кнопочкой, этой зажигалкой, которой людям дают вот эту всю динамику эм, эм, на сцене, ему и в зрительном зале нашей публики. Это вот этот культуральный микс. Везде ли одинаково воспринимают этот культурный микс, и особенно зажигательные балканские ритмы? Ну, потому что, не секрет, существует а различный менталитет, и там более северные страны более сдержаны, подрываются они тоже на концертах, mm -hmm. начинают ли танцевать, mm -hmm. срывать себя там, не знаю, маечки, и махать ими в воздухе и подпевать. Балканская музыка Back äh, mit, mit diesem Input oder sind da Länder, die jetzt äh, wie die nördlichen, die gar nicht darauf reagieren, wo du einfach nur dich ausziehen musst, damit da irgendwie Action reinkommt oder reagieren die genauso emotional auf die balkanische Rhythmen und, äh, und Temperament? Also ich glaube, es ist erstens ein äh, universeller Sound mhm. und zweitens, ich habe ja auch südosteuropäische Wurzeln, mhm. aber ähm, Balkan Pop mhm. als Genre Ist ein diaspora sound in diaspora balkan дело в том что um, за счет того что балканский вот этот микс который он создает он um, мог быть создан только за счет того что um, у него во первых восточные значит восточноевропейские корни, поэтому оно уже, это уже не совершенно другое какое-то эм, восприятие, и поэтому северные страны, они к этому также причастны. Да? То есть получается, что эм, вот эти вот ритмы, этот темперамент, который он пронес чисто исторический, он, он распределяется или распространяется также на северные страны, у них просто нет шанса э, как-то устоять и э, не не поддаться этому энергетическому взрыву, скажем так. Это приятная э, особенность. Ну, да, э это, это. Вот он сказал, что вот да. еще раз, что это не, это абсолютно э к исперанту, да, то есть mm -hmm. это не просто балканская mm -hmm. музыка, а это вот что-то такое, что вот это вот микс этого и поп и ähm, и фольк, ähm, он интернациональный, да, нету такого, что это только балканская музыка, mm -hmm. вот он сделал его интернациональным, скажем так. И еще вот очень добавишь. Und es ging auch nie darum, eine geografische Region mm -hmm. Balkan zu repräsentieren, sondern mm -hmm. ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis der Europäer mhm. auch hier, die Gegend, da schließe sozusagen den Osten und den Westen ein, äh, nach einer gemeinsamen musikalischen Sprache. Und ich glaube, dass dieser Mix, dieser Balkanpop, der eigentlich nur ein Etikett ist, dass der das sehr gut vereinen kann, weil Griechen, Türken, äh, Ukrainer oder auch äh, hier in baltische Staaten, Deutsche vor allen Dingen, auch England, ich habe ja große Erfolge auch Япон, Мексико, они могут адаптироваться к этому. Это такая магия. Здорово. Um, дело в том, что вот это вот объединение Востока и Запада, um, оно действительно стирает какие-то границы, и эм, поэтому получается, что у него невероятный абсолютно успех не только... Э, это, как объедин... это вот как аспирант на самом деле, для музыки, это не только балканское как бы какое-то узкое, узкое направление, а это создалось какое-то такое, какое такое движение, которое объединило Восток и Запад, и поэтому... Мы же все, на самом деле, настолько объединены за последние годы, что уже стерлись границы э, восприятия, и поэтому у него успех не только, эм, в, например, в европейской части, да, которую он как бы представляет, а также в Японии, в Мексике, потому что это уже такое объединение культур. Но я вот услышал в этом списке mm -hmm. украинскую и в том числе немецкую и, mm -hmm. и прибалтийскую. прибалтийскую. Да. Вот меня интересует да. вот да, да, да. да, да. какая это осталась легкая недосказанность. Да. Um, нет, um, он имел в виду, что не только Латвия, да, то есть не только вот эти вот Балканский регион, который да, отвечает да, да, вот да, за угу. эту вот музыку, а это взято и от нас, и... Эм, то есть вот это полностью вот Европа, это вот. как раз Европа, вот это микс европейских культур. У меня сразу возникает вопрос, может быть, тогда и латвийские какие-то, может быть, мелодии могли бы влиться, вот -мо -мо могут ли они влиться mm -hmm. вот в такой... <laughs> Äh, Musikstücke in deinen äh, Fluss integriert werden. Absolut. Also, eigentlich okay. ist mein, mein Wunsch äh, immer, ich bin ja wie ein äh, Trüffelschwein. ja oh. Mit der Nase <lacht> suche. Und es gibt immer ganz tolle ähm, ja, neue Kontakte mhm. und immer so gegenseitigen Austausch. Mhm. Also für mich ist es auch cultural äh, embassy. Ja, ja? Wow. Mhm. Ich bin mhm. das ist meine Mission. Ja. Mhm. Mhm. Uh, SSV, um, mm -hmm. Это действительно так, что um, вот мы только что спросили насчет латвийской культуры, очень интересно. Вот есть такое понятие, как um, uh, свинюшка, которая ищет трюфель, yeah, да? да? То да, есть я да, да, что да. я как раз всегда в поиске чего-то нового, и um, поэтому кто знает, может быть, мы еще услышим латвийские какие-то радости. Эй, да, это так теперь делается. Okay. <laughs> вот и это просто как, ähm, как миссия определенная, да, интегрировать какие-то новые культуры, какие-то mm -hmm. вот в, в музыку. Mm -hmm. Und es das bemerkenswerte auch für mich äh, ist tatsächlich, es ist zum ersten Mal, dass wir ein musikalisches Phänomen beobachten, was im Westen mm -hmm. erfolgreich ist und kommt von Osten. Mm -hmm. Es war immer mm -hmm. mm -hmm. wir haben 30 Jahre lang oder mehr disco design zum ersten mal von osten восточная европа впервые взяла что-то от запада где мы приезжает и запад в восторге то есть наоборот получается что Запад, да, впервые, что Запад впервые да, получает, получает что-то такое феерическое, где они завидуют, э, хотят и хотят прикоснуться к прекрасному. То есть до этого шло а всегда сторону, было, да, да, всегда было наоборот, и он очень горд, что э, действительно впервые музыка сделала это возможным, что действительно э, получилась обратная интеграция или обратный восторг. Мы же всегда, на самом деле, смотрели, вау, что же там происходит, а теперь все с точностью до наоборот, и именно благодаря музыке его. А, говоря о микшировании различных культур, mm -hmm. конкретно музыкальных мелодий, а интересно ли музыка каких-то ну, таких... Достаточно экзотических регионов. Ну, мы пока что uh -huh. говорим о Европе. Uh -huh. Западная, восточная, uh -huh. но мы остаемся uh -huh. в Европе. А, может быть, немножко примесь еврейской музыки, uh -huh. но, опять же, это uh -huh. тесно связано с европейским континентом. А, скажем, Латинская Америка или там Китай, Япония, такие uh -huh. регионы, насколько ему интересно брать какие-то нотки оттуда? Uh -huh. Wie ist es für dich, weil europäisch, obwohl, also es ist jetzt egal, in welchem Bereich Europa, aber wie interessant und spannend ist es für dich, wenn du jetzt Einflüsse, musikalische Einflüsse aus der japanischen Kultur oder jetzt irgendwie was ganz Fernem nimmst? Also mir geht es nicht so sehr darum, wie in Patchwork zu mhm. arbeiten, weil bei mir äh, Musik machen hat immer was mit Story und Geschichte zu tun. Mhm. Ich brauche eine Story, mhm. um das zu machen. Mhm. Okay. Um Здорово. Это очень. Ему не важно, чтобы это был какой-то микс, как пазл mm -hmm. какой-то. Ему очень важно, чтобы у того, что он поет, была история. И именно то, что мы видим сегодня на сцене. Он рассказывает историю как своей семьи, так историю, которая произошла вокруг нас или с нашими предками. Для него всегда очень важна эм, база да, и история, вот рассказать историю. Поэтому если бы он взял что-то из там, японской или из какой-то другой культуры, то это бы было бы просто как такой пазл, что-то интегрировать mm -hmm. без бэкграунда. У меня сейчас будет сложный вопрос, но я надеюсь на вашу. Я да. Деликатный вопрос, потому что обычно считается, как правило, есть академическая серьезная музыка, есть как бы музыка, если мы берем народную музыку, к ней всегда какое-то немножко в музыкальном в академическом мире пренебрежение есть. Но вот это вот народная музыка, а вот это создается вот действительно. Вот нет ли, не чувствует ли он, вот вся ли музыка для него одинаковая? Da, вот создается ли она äh, ну, классиками музыки или pra, pra, ну, простыми крестьянами, которые äh, mm -hmm. придумывают мелодии. Mm -hmm. Weil, das gibt eine Unterteilung, das, was die akademische Musik macht, das sind die, die Denker, das sind die äh, äh, akademische Menschen. Und das, was die World Music macht, das ist halt der Volk, was? Weißt du? das ist halt der ganz einfache Volk, der das macht. Ähm, was ist es für dich? Was macht der Mix? Ist es jetzt... Ähm, ähm, Der, der volkstümliche, äh, die Basis, ist es jetzt was für dich genauso wichtig wie jetzt diese akademische äh, Basis? Wie mixt mix du das? Wie mischierst du das? Also meine Arbeit ist zum einen dadurch äh, bestimmt, diese Kategorien und Grenzen äh, zu so eliminieren. Mich, mh. mhm. Und dann, wenn man historisch schaut, äh, Mozart, Bella Bartok, äh, auch Beethoven, mhm. alle haben in der traditionellen Musik, geplündert uh -huh. immer, immer. Uh -huh. das ist die quelle die traditionelle musik ist die demokratische musik überhaupt weil es gibt keine autorenschaft uh -huh. <laughs> замечательно <laughs> на самом деле ответил очень красиво постараюсь передать не, ну вот Uh, дело в том, что и Моцарт, и Бартов, uh, да, да, да, то есть все классики, на самом деле, кого мы знаем, они все подворовывали. Uh, Вдохновлялись. Вот, да. ну, нет, не знаю, он сказал по-другому. Да, да. <laughs> вот, но они все, то есть они все, на самом деле, инспирировались, скорее так, Народной традиционной музыкой и world music, эм, и они все, то есть это, они все были инспирированы, да, скорее так, поэтому он как раз, его задача элиминировать, убрать вот эти границы между классикой и эм, музыкой мира, эм, чтобы традиционной музыкой, чтобы оно все воспринималось одинаково, mm -hmm. да, то есть он как раз стирает резиночкой, резиночкой эту границу. Красиво. Правда, мне даже правда очень хочется. Чтобы на сельских праздниках где-то на Балканах исполняли, например, Моцарт. Ну да, а потому что он по двору, он говорит, ну да, по двору, да. Уверни, да. С процентиками. Um, насколько для музыки äh, сейчас uh, участие в саундтреке вот, делает ее популярнее? Mm -hmm. Я просто имею в виду mm -hmm. фильм «Бород». Вот, mm -hmm. äh, насколько вот, фильм «Бород» äh, позволил äh, ну, сделать более широкое распространение mm -hmm. вот, музыки к «Шантел»? – dich, nachdem Borat, äh, Hat sich was verändert für dich? – Это была одна из многих статей. Das Interessante für mich war bezüglich Borat eher, dass ich es das, ähm, gut finde, wenn Satire mhm. äh, auch so ein Symbol von Meinungsfreiheit ist. Ja. Ich muss damit nicht äh, immer äh, confirm sein, aber dass man sozusagen eine Kunstform unterstützt, die äh, provoziert, mhm. ja, die polarisiert und dass es auch möglich ist bei uns, mhm. sich frei zu äußern und mm -hmm. solche grotesken äh, filme auch zu inszenieren das ist so für mich so und mm -hmm. ich kann на самом деле для него это одна из остановок. для него это один из пунктов из достижений и на самом деле очень очень приятно что он действительно смог Поддержать, как бы какое-то эм, другое направление в искусстве, да, прово... ну, которая была просто провокацией mm -hmm. или эм, каким-то с, с юмором, эм, или как-то поддержать другое направление. Эм... Потому что все-таки на самом деле это культовая фигура. И поскольку здесь получилось опять-таки слияние двух направлений, вот, то он сказал, что для него это одна из Um, из побед вот, и что он очень рад что он мог к этому присоединиться но он, это не относится к тому что вот оно что то изменило в его mm -hmm. жизни или в его карьере вот оно, оно не так но ему очень было приятно что ähm, были вместе uh, да. okay. äh, hatte mal eine von mm -hmm. eine Vor Jahren, länger, die habe ich abgelehnt mm -hmm. weil es nicht gepasst hätte für mich Окей, okay. Мадонин отказал, а вот Бороду нет. Именно об этом вот это то, что я сейчас он просто так красиво сказал, что я вот эм, ну, не смогу, наверное, вот с такими изюминками, с, так, с такой краской передать, потому что у него очень красиво на самом деле. То есть я правильно понимаю, что он вот из, из, известное исполнение Лайсла Бонита вместе с Гогол Борделло на самом деле могло быть Шантелем, например? Hmm. Rein theoretisch sind bestimmte äh, Duette, ähm, äh, Madonna und, äh, und, und Du und so weiter. Es könnte wirklich so, Lais Labanita, es könnte auch mit dir zusammen gewesen sein, rein theoretisch, also bestimmte Collaborations. Ja, ich, man trifft so viele Künstler. Ich habe auch äh, damals die erste Europatour gemacht mit Gorgol Bordelle zum Beispiel mhm. als Promoter. Ähm, есть много сотрудничества, но это не значит, что мы не работаем вместе, потому что это уже совсем другая супа. Тогда я бы лучше поехал или Могли быть различные коллаборации, на самом деле. И Мадоннион отказал именно потому, что оно не совпадало. Оно химически mm -hmm. не совпадало, и ähm, музыкальные цели не совпадали. Но в принципе он говорит, что ähm, Могла быть коллаборация, могла быть другая коллаборация, но он с таким же успехом и с большой радостью поедет в Грецию, где у него будет угу. обмен энергией, да, которая ему очень важна, или в Турцию, где это будет тоже вот зажигательные, как бы те же ритмы или тоже направление музыки, и та же отдача энергетическая. Ну а пока Штефан приехал к нам и не отказал Диане и Неси Галанте, и сегодня мы в восемь вечера услышим в концертном зале Дзинтере замечательное выступление. Да, Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо вам. К сожалению, время иначе. вышло. Спасибо. Пора прощаться. Супер, yeah. спасибо. Ждем всех на концерте и до встречи. До встречи. Радио